так всем добрый день у нас сегодня очередная распаковка на этот раз еще один жесткий диск форм-фактор два с половиной дюйма для ноутбуков то есть фирма Toshiba так ну и жесткий диск на 1 терабайт то есть поставляется вот такой обычной антистатической упаковки в пакете так страна производитель филиппины основные характеристики это сериала то второй модификации один терабайт то есть 9,5 миллиметров высотой так ну и маркировка идет мк 01 ebd 100 m то есть скорость вращения 500-5400 RPM. Ну и кэш 8 мегабайт Ну, это для сериала от второй модификации. То есть больше и не надо. То есть вот поставляется в такой вот упаковке с обратной стороны. Так, ну и давайте вскроем. Здесь есть специальная выемка для того, чтобы скрыть бесподручных средств. Так, ну и вот внутри находится данный диск. С обратной стороны, где плата системная, то есть подключение, питание и непосредственно интерфейсы. так ну стандартный 2,5 дюймовый диск то есть производитель от ошибы. так сейчас мы его протестируем стандартными средствами ну и смотрим тестирование и результаты так вот мы протестировали диск D это у нас обычный HDD диск фирмы Toshiba, который мы модернизировали данный ноутбук. Ну и вот показали следующие результаты по различным блокам записи и чтения. Диск E.M. уже не будем тестировать, там, в принципе, то же самое получится. Так, ну в данном случае, то есть получились вот такие результаты. Еще раз повторяю, диск Е e. не будем тестировать. Значения получится ну, приблизительно такие же. Так, всем спасибо за внимание. Кому было полезно это видео. То есть удачных покупок. Ну и на следующих распаковок До свидания.